Здравствуйте, с вами Тамара и сегодняшний расклад для раков на вторую половину сентября 2021 года. Под колодой, ух ты, ничего себе, колесо фортуны, удача. Какой-то будет очень удачный период у вас в этот период. Э, карма какая-то, знаете, что-то, какое то, -то э, позитив, что-то придет такое неожиданно в вашу жизнь. Давайте посмотрим, как эта карта проиграется с основным раскладом. Тема, тема двух последних недель сентября для вас «Шестерка мечей». Предпоследняя неделя – карта звезды. Ух ты! Карта колесницы. Карта отшельника. Старшие арканы одни. И рыцарь пентаклей. Последняя неделя сентября. И у нас карта верховная жрица. Девятка пентаклей. Тройка мечей. И карта Суда и Справедливости. Ну что ж, давайте начнем с темы. Тема у нас шестерка мечей. Карта, которая говорит, что мы переплываем реку жизни. То есть мы оставляем на одном берегу все то, что уже отжило себя, то, что нам уже не нужно, то, что уже не служит. И двигаемся к другому берегу, где мы найдем свое счастье. Это может быть... Можно уйти с работы, эта работа уже отслужила свое, и мы переходим на новое место, место, где будет лучше зарплата, лучшие условия, где мы будем морально удовлетворены, и работа будет приносить нам радость. Либо можно уйти с отношений, отношения уже отжили тоже себя, не приносят больше радости, и вы как, бы вот, как, как будто бы в ночи уходите из этих отношений, и кто-то, может быть, уже построил новые отношения, и вы уходите вот в, новое, в новую главу своей жизни. А для кого-то это может быть переезд, переезд на новое место жительства, то есть новая квартира, новый дом, переезд может быть в другую страну, в другой город, в другой регион или туда, где есть какой-то, например, река. Может быть, на берег моря, океан, что-то такое, вот. водоем какой-то, может быть, даже если это пруд, может быть, озеро. Ну, а для кого-то эта карта может проигрываться такая, как психологический переход. То есть в прошлом я был довольно негативен или негативным, Меня постоянно одолевали какие-то негативные мысли. И вот я как бы, поработав над собой или с психологом, я как бы более позитивен. Вот на этом берегу своей жизни, то есть в новой главе своей жизни я более позитивен. А есть от чего быть позитивными? Посмотрите, какие карты. Карта звезды, карта колесницы, две, два старших аркана. Карта звезды, это старший аркан, представляет знак Зодиака Водолеев. И говорит, одна из самых позитивных карт и говорит о том, что исполнение желаний, исполнение мечтаний каких-то. Звездить, быть популярным, быть в центре внимания, привлекать к себе внимание. Ну, все-все-все такое, знаете, самое-самое позитивное по этой карте. И тут же рядом у нас карта колесницы, которая представляет ваш знак, знак раков, то есть старший аркан. Карта победы. Для кого-то это победа над собой, это вот в тему шестерки мечей. Для кого-то это повышение в должности, тоже может быть связанное с переходом на новое место, может быть, на новую работу, на новую должность. Потому что в колеснице мы возвышаемся то есть, вы, вас повысили, может быть, либо повышение зарплаты, либо повышение, может быть, вашего статуса. У кого-то повышение статуса, может быть, не связано именно с работой, а с чем-то другим. Что еще по этой карте? Это карта транспортных средств. Кто-то, может быть, купит автомобиль или удачно продаст автомобиль. Кто-то занимается, может быть, автомобильным бизнесом или перевозками. То есть, тут тоже все очень удачно. Еще хороша, эта карта для отношений. Она всегда говорит о том, что вы в одной упряжке с вашим партнером или партнершей. Вы хотите одного и того же от этих отношений то есть у вас взаимопонимание. Следующие две карты у нас карта отшельника, старший аркан представляет знак зодиака Девы. Для кого-то Девы будут очень значительны в этот период кто-то из Дев. Ну и карта мыслителя то есть, когда нам хочется. Переосмыслить все, хочется уединиться от всего мира. Хочется побыть одному или одной. Хочется как бы побыть в одиночестве. Карта одиночества. Либо вы есть в один. Вы чувствуете себя, может быть, одинокими, но это, знаете, не негативная карта. Это избранное одиночество, когда мы э, сами хотим этого и хотим для того, чтобы разобраться в себе. И вот, этот вот э, эту свечу он держит в руке, свеча какого-то духовного света, который освещает, освещает внутри себя для того, чтобы э, увидеть, все ли у меня там в порядке, все ли у меня там лежит на душе, на сердце. Вот такая вот карта. Очень такая спиритуальная тоже может быть, кто-то разбирается в себе, духовная. По карте э, отшельника, если у вас есть какие-то дела, ситуации, отшельник очень медленно двигается по пустыне, то есть дела могут двигаться довольно медленно, но двигаются, это уже хорошо. И э, если тут говорили о медленности, то у нас тут же рядышком рыцарь Пентакли, который тоже самый медленный э, рыцарь среди вот всех рыцарей, которые есть в нашей колоде Таро. Э, в данном случае рыцарь элемента земли, это... Э, девы тельцы козероги ну что это может означать это могут быть какие-то поступления финансовые для вас вы знаете как то есть это не поток, прям вот <золотой>, золотой поток, а это стабильность. То есть, вот сказали вам, что вам 20 числа будут выплачивать зарплату. Вот это вот и будете вы получать вот так вот постоянно в один и тот же день это стабильность, финансовая стабильность. Тут не сколько количество денег, сколько вот как бы надежность. Может быть, вот если это человек в вашей жизни, то тоже человек надежный, земной такой, знаете, человек, на которого можно положиться, то есть он все сто раз продумает, прежде чем сделать какой-то шаг вперед. Это может быть молодой человек или молодая дама в вашей жизни вот именно элемента земли, может быть для кого-то девы, потому что два раза выходит знак дева, девы, тельцы, козероги могут быть козероги ваш противоположный знак уж очень много противоположностей, а вот с девами и козерогами, а козероги ваш противоположный вот с девами и тельцами вы можете вот как бы строить хорошие отношения. Последняя неделя у нас опять карта такая мыслительная, раздумывающая. Карта Верховной Жрицы, которая именно сидит между двух колон, погруженная в, то, в Тору. То есть для кого-то опять, может быть, какие-то духовные практиками, Может быть, вы занялись чем-то, кто-то, может быть, начал изучать религию или какой-то спиритуализм, может быть, или духовные какие-то книги, или еще что-то вы изучаете. Или вы изучаете, например, астрологию, Тару, или, может быть, эзотерику, что в этой области но самая главная тема этой карты это верь доверяй своей интуиции пропускай все через себя то есть верь вот этому шестому чувству потому что я всегда говорю одно и то же мы эксперты в своей жизни то есть да есть знаете, советчики, есть мудрые люди, но никто лучше нас самих не знает, свою ситуацию, все тонкости ситуации, поэтому доверяйте себе, пропускайте все через себя, через свое сердце, через свою душу, и если это как бы хорошо там как бы проходит все, то значит стоит, нужно это делать, или нужно вот так предпринимать, как вы чувствуете. Не торопитесь, потому что карта бездействия Вот в последнюю неделю, не торопитесь, особенно если вопросы касаются денег, потому что тут же рядом вопрос девятки пентаклей. Если кто-то намеревается что-то вкладывать, давать в долги или еще что-то, не торопитесь, очень хорошо продумайте это все. Девятка пентаклей – Хорошая карта в плане денег, еще раз, это такое, знаете, э, после девятки у нас десятка и туз, и все лишь. То есть хорошая прогрессия, хороший доход, может быть, стабильность. Иногда эта карта э, описывает женщину, женщину одинокую, э, которая, может быть, э, хорошо, либо она, например, после развода, или вдова, но с хорошим обеспечением. Богатая вдова <смех> или женщина, которая после развода, с хорошим вот доходом после развода. Либо, если это не развод и не вдова, то, значит, это женщина независимая. Даже если это женщина в паре с кем-то, она не любит тратить деньги. Она любит деньги тратить на себя, не вкладывать их в семейный, может быть, в общий котел. Или вы, может быть, зарабатываете больше, чем ваш партнер. Вот это вот финансовая независимость по этой карте. Ну, у нас одна только негативная карта – карта разбитого сердца. Кому-то это разбитое сердце, вот это неприятности могут, может принести какой-то юридический вопрос, потому что карта суда, рядом суда и справедливости. Либо кто-то будет очень несправедлив по отношению к вам, что разобьет вам сердце просто. Решение суда может быть не то, которое вы ожидали, либо вам призовут в суд, вы не ожидали этого, это будет, конечно, довольно болезненно, может быть, ну вот это вот. Или кармическая несправедливость какая-то может быть, что-то вы считаете, что судьба по отношению к вам была несправедлива, что-то не так, вы вроде бы все-все-все делаете так, как положено. По человеческим законам, по моральным каким-то устоям, но вот тут что-то вот не так. Карта стар... Суда и Справедливости, Старший Аркан представляет знак Зодиака Весы. Может быть, что-то, кто-то с кем-то связанное, вот эти неприятности могут быть именно с весами. Ну что ж, давайте посмотрим, что добавят нам карты Ленорман к этому раскладу. Карта сада, карта всадника номер один. Ну, известия. Одни новости, новости, новости, новости. Или, может быть, поездки какие-то, документы какие-то, потому что все связанное с сплетни. какие-то важные документы, может быть. Все такое вот... Э, почему? Потому что сад, сад во времена Ленормана, в саду люди э, обменивались информацией. Сейчас это все для нас в интернете происходит. Все сплетни собирались, знакомились, все было вот во времена Ленормана, вот в саду. А теперь у нас это все вот в нашем в интернете. Так что, может быть, какие-то новости из интернета или через интернет. Садник вот тоже посы посыльный, который приносит вот эту информацию. Какие-то документы можно получить, новости какие-то, информацию какую-то. И тут же письмо. Опять-таки, все в эту тему. Я не вижу негатива. Так что не пугайтесь, все должно, да, особенно карта номер один – это новое начало, может быть, что-то, какая-то информация для того, чтобы обычно мы получаем, например, если вы были, ходили на интервью, например, на ищите новую работу, это может быть вот карта номер один, приглашение вас на, на новую должность, например, или вы выезжаете, например, куда-то за границу или эмигрируете, и вот это вот наконец-то пришло, или документы вы купили, новый дом или квартиру, и хотите как бы выехать, вы получили вот, наконец-то, финальные такие вот документы. Следующая карта – «Оракул мудрости» для раков. Помощь. Будет вам помощь откуда-то. Кто-то поможет, причем белый медведь – человек статусный, может быть, что-то связанное с кем. Какой-то человек может помочь вам, вот как бы дать вот эту вот э, подножку, что ли. Но подножка не в плане того, что вы упадете, а именно под, подставить вам, помочь вам, под, э, подтолкнуть вас на что-то. Вот это вот, то есть очень и очень позитивно. Как, человек, может быть, либо с должностью, либо со статусом, возможностями какими-то поможет вам. И последняя карта – оракул эзотерический для раков. Ну, правильно, не торопитесь. Помните, я говорила вам, по верховной, про, когда описывала карту верховной жрицы, и тут же вам тоже выпали песочные часы, которые говорят о том, что надо подождать что-то, не торопиться ни в коем случае. Когда придет момент правильный, тогда надо и действовать. Ну что ж, мои дорогие, расклад получился довольно информативным, очень много позитивного в этом раскладе. Если вы первый раз на моем канале, пожалуйста, подписывайтесь и до новых встреч. До свидания.